Маракасы. Я просто отмываю ноги. А может быть лайм? А может быть погубим, бабля? Зачем мне лаймы, лимоны, Свяжу я и сы? Здравствуйте, уважаемые. Ну что, впервые на канале будет у нас сам Бреро Текила. М? Истинный кобой будет отведовать бухлишку мексиканцев. Дамы и господа, да, нет у меня э, испанской шляпы Самбреро, зато э, скача на лошадях, я прискакал и приобрел э, стекилу самбреро. Давайте-ка ее быстренько изучать, потому что лошади загнаны, а бутылка все еще не изучена. Естественно, первым делом не забываем проверить подписаны или не подписаны, авансом лайкосик, поделиться будет очень приятно, очень-очень благодарен, буду заранее вам. Естественно, пишите ваши комментарии, потому что у вас кое-что ждет интересное и крайне неожиданное. Поехали! Бутылочка уже слегка охлаждена мной в холодильнике, морозилку не пихал, поэтому, что ж, ну блин, выглядит компактненько, да, пол-литра, такой вот малышочек, уже интригующе. Череп в шляпе довольно таки. Кстати, лист похожий на коноплянный выгравирован. Или мы видим то, что хотим видеть. Хотя, скорее всего, это какой-то вид кактуса. Кто знает. Состав. Дистиллят из агавы. Вода. Подготовленная. Натуральный экстракт дуба. Краситель сахарный колер. Изготовитель. Текила Дель Сеньор С.А.Д.С.В. Текила Дель Синьор, юридический адрес Рио Тутто, 1193, Колокол Атлас, Гуадалахара, Джабиха и все такое. Короче, сайта нет, импортер, логистика, альтернатива, Россия, Краснодар, солнечный, четвертый этаж, номер комнаты по плану строения и так далее. 8 800 290 02. это магнитовский номер горячей линии, такие дела. Короче, специально для магнитов импортируется из э, Мексики. штрих код нам подтверждает то, что это мексиканская продукция на 750 начинается в Мексика. Ну что, давайте пробовать, потому что более никакой информации. Госты, госты, госты и все такое. никому не рекомендуется, больше ничего нет. Сайта нет. Крепость 38, объем 0,5. Поехали. Глушитель присутствует, что не может не радовать. Это просто... Потрясающе. Давайте-ка первую стопочку. Для осознания. В бутылке-то она вот прям темная, темная такая получается. Темно-желтая. А в стопочке вот прям бледненькая. И, кстати, мутновато. Мутновато. Поехали. A few moments Маракасы. Сверим, сверим. Разность, плотность ингредиентов, ну, в смысле ароматов из бутылки и стопки. Напомню на всякий случай, что вот водка мягков Ультралайт вот здесь, и в описании на нее обзор пахло по-разному. Из бутылки ядрена, из стопки мягко, там очень интересный ролик, там есть много других нюансов, переходите, посмотрите. Одинаково, одинаково приятно, мягенько пахнет, что из бутылочки, что из водочки Бутылка, кстати, красивая, пробка вот, ну, хорошо, не скользит, ну, как можно на морозе в перчатках э, Легко скрутить, Вот вот рифленая часть, это лайк, это удобно, это хорошо Естественно, такая вот, ну, невысокая часть горла не подойдет она ни для каких самооборон и тому подобного Так что, дамы и господа, смею представить вам нашего следующего э, участника Та-та-та-та-та-та-тан, та-та-та-та-тан. Да? А, не из той песни. Ну да ладно. Стакан. Пойло. Пойло. Хололайм. Не нашелся лайм живой, не подобрали э, специально такие, естественно. Э, зато Хололайм какая-то, видимо, альтернатива спрайту. Спрайт не ушел с рынка, но эта хрень дешевле его почти в два раза. Я эту хрень ни разу не пробовал, но интернет мне сказал, что коктейль м -м, текила со спрайтом будет э, приятно. А если мы возьмем э, импортозамещенную версию, потому что здесь напиток подороже, а у нас же как концепция, что подешевле, да, вот так без, без этих. Мы как бы удешевили среднюю стоимость благодаря, ну, вот, ну наверное, такому. Первый раз пробовал HelloLime, ну, как сказать, такой мини-обзор сейчас будем делать. Давайте, напиток безалкогольный, сильногазированный на ароматизаторах Лимон-Лайм Вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизаторы пищевые стабилизатор цитрат натрия Три замедленные консерванта, сорбат калия, консервант бионатрия, так-так-так, все. Полтора литра HelloLime за 69 рублей, что-то 66, что-то такое Давайте посмотрим Говорят, сильно сильногазированный Давай посмотрим Неожиданно приятный аромат, очень-очень, блин, то ли того какое-то советское напоминает. Давайте, кто помнит, есть ли тут кто из возрастной категории 25-35, может кто что-то постарше, помнит ли, может быть, кто такую систему, На наеби-желудок называлась. Давайте для остальных сейчас расскажу, а кто не помнит, э -э, узнает, да, э -э, если... Вспомнишь себя, э, ставь обязательно сразу лайк и плюсик в комментах э, на желудок делал. Суть в чем? Перед тем, как выпить алкоголь, э, когда ты находишься в Невсибровской э, студенческой молодости или что-нибудь тип того вообще шкаля, там у тебя только набох лишка и какой-нибудь дешевый сачок, который а водички из-под колонки запиваете из-под граничка. Что-нибудь тип того, делаешь прочь, у тебя же организм не прокачанный, там второй, третий месяц максимум вообще употребляешь, у тебя данного круто. Так вот, система. Сначала лимонадик, вода или что там у тебя есть. Сразу же. И еще раз. Суп. В чем? Молодые неокрепшие организмы тяжело воспринимают крепкий алкоголь. А когда он получает сначала лимонадик, сок, водичку или что-то типа того, он такой уже настроился, дальше пойдет все хорошо. Ты такой еблыйсь, ему крепчанское, он такой, воу, воу. Неожиданно и так приятно. Чпоинт сверху лимонадиком. Воу, да, да, это как будто было, как будто ни при чем. И как бы так. Вот такая система. Система из нашей молодости, нашего детства. Запивать э, текилу Самбрера или посода э, вот этим вот напитком довольно-таки хорошо. Да и сам напиток, он прям ну, натуральный. Коло колокольчик, наверное, да? Смесь ситро, колокольчик, вот эти вот воспоминания из детства. Но они не противные, они не это, это, это же они не косят причем под эту э, под спрайт или колоколу спрайт он сука еще и же, это, дико сладкий а здесь мы ну, умеренная сладость это приятно это приятно это хорошо и вот ну, за этого ну, на самом деле я бы с него бы брал бы не 66 не 69 ну, вот за такой вот даже этикеточка какая дешевая я ну за сороковник полторашка было ну пусть 60, 69 ну, он не противный и от него не тошнит и он не он не ассоциируется со спрайтом. То есть ты получаешь что, что то, что ты ожидаешь, и это прикольно. Газов побольше. Газов побольше в детстве. Блин, в натуре, это вот что-то из детства. Эти вот мягенькие бутылки, когда ты вот полторашечку буратиночки, дюши такой, там на толпу растягиваешься, там подпалюны. Ладно, мы тут не про это. Мы все-таки про текилу. Текила. Текила. Бум, бам. И все такое. Давайте-ка сразу. чуть тянуть-то? Пока он здесь... Затестим э, состояние коктейля. Здесь как раз, ну, сколько 70, да, где-то миллилитров. Сейчас сюда стопарик вольем. Как это оно будет? Шпринг. Каданс. Легкое шли, Газы что газы шли. И. we go. Ну, бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Некая горчинка появляется, да, филипп с алкоголя убавляется. Цитрусовость дает, но какая-то горчинка, наверное, вот именно в этом сочетании, какая-то горчинка, от, видимо, от, э, от ароматизаторов отсюда э, пошла. В принципе, ну, конечно, да, наверное, здесь был бы лучше более сладкий какой-то напиток. Да, все-таки с сюда лучше зашел именно для коктейля. А запивать, ну, почему нет, почему нет, и дешевый лимонадик, вот он, он прям натуральный как-то, ну, чувствуешь, что он натуральный, так, без всяких е е е там это колеры мышмалеры. как тебе неплохо итак уважаемые давайте ка теперь это расценим под следующую закуску интернет нам всем в помощь и он же нам благоволил и подкинул нам вот такую вот идейку и мы ее сейчас реализуем раз уж мы принципиально отказались от классического лайма соли мы попробуем грейпфрут, сахар, но не просто грейпфрут, а сыпанный сахар, а мы его еще сверху и присыпем корицей. Давайте пробовать под вот цитрусовый грейпфрут, корицей и сахаре. Но я хочу колбасы. Это потрясающе, это потрясающе, под текилку. она слегка обожгла, дала свой аромат, вот, да, ну, это вот, на мексиканность пошла, идет оп, оп, оп, и вот э, сок, сок, э, сладкий сок свежего фрукта, он пошел, пошел по вкусовым сусочкам, он обволакает, обволакает, обволакивает, обволакивает, э, обволакивает твою, эту полость, и балдежно залетает алкоголь. Лучшее сочетание. на данный момент лучшее сочетание. Они созданы друг на друга. Это потрясающе. Вкусно. Ребят, наливаем. Наливаем. Сейчас загадываем э, желание. Вы загадываете желание, пока я наливаю. У вас, скорее всего, уже оно сбылось. Потому что мое то сбылось. Я налил. Или налил. Напишите в комментариях, как правильно. Потому что оно уже по факту-то есть. Хоть, как говорится, хуем называйте, лишь бы почаще. Можете это сделать в комментариях. У нас на очереди тарелка. Прям я тебе базарю, прям я тебе базарю тарелку. Смотри, немного сырокопченой колбасы, ну полукопченой, ты вот понял, да? И, и, сыр, и сырок. А вот сырком сыроком мы сейчас сделаем фишечку. Этот, этот прикол подходит под вино. Вот смотрите, ну, под шампанское, под вино, под вот эту вот легкую полусладкую бредитину. Ну, для телочек вот этого вот, ну или там, не знаю, там, для Деев, допустим, вот. На да какой даху Питер Причем тут Питер, а? Вот это зайдет. Ну, и, в принципе, может быть, вдруг тебе врачи запретят, ну, да хер с ним, этой... Короче, смотри, берешь, берешь. Силь от Делики. Ролик на то, откуда силь, а, да? Откуда соляга от Делики. Вот здесь, в описании, впереди. Горниры мы солягу оставили, а далеко сделали прям бодритшу. Берем, скрываемся, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, сыпанули. А теперь смотри. И теперь мы ее берем и просто игнорим. Пакетки было 7 грамм, семь граммов соляги. Мы ее игнорим, а, даем ей прибалдеть, приборзеть. И теперь, смотри, колбасень, колбасень полукопченая без понтов, да, никакой там ч из. зачем мы там на выдумали просто? И думаем, как это все пойдет под мясную закусочку. Мясная закусочка, все-таки, а что, цитрусовый лимон, да? А давай попробуем под мяско. Давай. Ну, бахнем. Любая, любая мясная закуска под кило есть. И, ну, смотри, а там. ты хоть что, как угодно называй, но алкоголь свыше 35 градусов, свыше, ну, не сладкий, вот именно, да, вот, ну, он будет заходить в мясную закуску. Хоть, блядь, там 70, хоть 36, хоть 42, хоть он на это, на залупе коня, хоть он настойный, блядь, хоть на твороге под залупом коня, хоть ну вот этой вот, вот, вот, вот, хоть высланный из космоса, блядь, неистовое божество, под мясо зайдет. Крепкий алкоголь от 35 под мясо именно сочетается. Ты дополняешь меня. Новый хитрый ход. ничего есть... Кусок шоколада! Шоколад! Альпенгольд! Маленькая! Подкрепенькая! Вот, как оно? Бодрее! Бодрее, Пей. Нет, он все не заходит. Вот, вот, наверное, мне зашел бы какой-нибудь полистый, вот такой болотистый шоколад, он бы зашел. Вот это не заходит, поэтому мы это отменим. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Ну тури. Ну теперь, собственно, очередь сыра. Сыр, на котором уже... Соляка под, под, под, под это подкидь, Заценим, как это все будет. Зачем мне лаймы, лимоны, свежу я из сырочка. Это будет неплохо. Потрясающе, потрясающе. Lord, it's a miracle. Господь, это чудо. Так что, дамы и господа, смотри. По итогу, мы попробовали коктейль, ну типа псев, спрайт э, с... Текилой. Хорошо. Мы попробовали сегодня грейпфрут в сахаре и корице. Потрясающе. Мы попробовали колбасу, сыр. Это имеет место быть. Это неплохо, это шикарно. Поэтому вот текила санкре. Давайте раскроем интригу. Я же тянул, да, сколько можно. 29 декабря 2022 года она по акции магните на пяточка стоила то ли 530 то ли 539 рублей там не разглядел и где-то чек там болеется короче 539 рублей она неплохая она не восхитительная она просто имеет место быть она приятная это первое закила у меня на канале и первое же закила у меня на канале без э -э, лимона лайма соли и всего такого дамы и господа э -э, благодарю вас за просмотр, если вы поделились этим видео, если вам стало что-то где-то э, понятнее, приятнее. Спасибо. Я делаю это все специально для вас. Пока. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания.